Над расстроенной гитарой нависал жирок, К нам приехал вечно старый русский говнорог, Пернул в болото в дымке серых дней, Стало нам еще мерзотней, еще грустней. Быдла публика вливает воду в купивко. И проплачена массовка, как в плохом кино. Все одни и те же песни тридцать лет назад. Это мертвое искусство без перспективняк. Все одни и те же песни тридцать лет назад. Это мертвое искусство без перспективняк.